Всем привет, друзья, давно не записывал видео, да, сейчас решила записать, в общем, как сказать, сейчас, почему именно в такое... ну, вообще, почему я начала записывать видео именно сегодня, сейчас я хочу объяснить вообще, что с каналом будет, в принципе, подойдем ко всему этому. Сейчас, в общем, как <смех> мягко объяснить, съехала сейчас от родителей, ну как сейчас, в декабре месяце, думала, все будет легко, прям зашибейсь, все без правил, и тому подобное. Ну, даже без этих правил, как-то немножечко, мягко говоря, скучно жить, особенно когда ты, мягко говоря, в одиночестве, 6 дней в неделю. Один выходной с молодым человеком проводишь, он буквально пролетает, этого даже мало, как говоря. Сейчас и честно признаюсь, если родители и семья моя вообще смотрят, то, ну, честно говоря, просто скучаю. Сейчас, правда, сейчас настолько тяжело морально и физически, и всякая эта херотень. Ну, что я хотела... Она, конечно, думала, что вау, взрослая жизнь, это так круто, это все так легко. Не то, что там говорят, оказывается, нет, сейчас эту квартиру плати, продукты возьми и прочая херотень. Сейчас я пошла на обучение по маникюру. В общем, вот такая вот херотень. Скоро вот еще и на роспись заявление будем подавать. Где-то примерно в понедельник, наверное, точно сначала ЭЦП, все то прочие ерунда. В общем, с каналом я пока не знаю. Может быть, я вернусь к каналу дальше. Может не будет так много аудитории всякой этой херотеньи. Мало кто будет смотреть. Я в этом уверена сто процентов. Не знаю, просить подписываться толку нету, потому что все равно мало кто смотрит. Даже не знаю. Сейчас. В общем, не знаю, может быть, ролики будут выходить буквально раз в неделю. Может быть, я не знаю, может быть, два раза в неделю. В общем, пока я не буду график закидывать. Не буду пока думать насчет графика всех вот этих вот. Потому что обучение тоже, оно плавает пока что. И мое моральное состояние тоже пока плавает. Там... Просто сейчас единственное, на что я буду надеяться, что просто... Что жизнь хотя бы более-менее наладится, что не будет настолько тяжелой, не будет вот этих вот у меня моральных саморочек, не буду себя накручивать, как я это обычно делаю. Да, может на роликах я там вечно кажусь веселая, жизнерадостная, прям вах, все прекрасно, все зашибись. На самом деле не так. Сейчас все пиндец идет по полной, мягко говоря, заднице. Сейчас Просто единственное, что я буду делать, это пробовать, первое, наладить, налаживать отношения с моей семьей. то что там и мозги покрутила и проч, прочая всякая эта херотень. Постараюсь просто-напросто попробовать наладить отношения все вот эти вот. Дай бог получится. Не получится, значит, буду очень сильно стараться над этим. Насчет роликов со свадьбы, там, ну, точнее, с росписи, вряд ли это будет, потому что я человек вот именно в этих мероприятиях, я, я вообще не любитель видео выкладывать в таком плане. Сейчас пока я буду думать просто, почему снимать. Пока я чисто на телефоне. Почему? Потому что, ну, блин, компьютера нет, вообще нет. И даже к компьютеру как-то не особо хочется пока привыкать и брать, особенно в кредит. Это вообще нафиг надо. Это проще пока я на телефоне буду снимать также Может быть, по геншину где-то там. Да, конечно, не самого начального ранга. Но хотя бы просто показать, что там вообще, по сути, за третий год игры я могу, чего я добилась и прочие хератии. Если не чисто по геншину, значит, может быть... Либо с друзьями, либо со своим парнем буду снимать совместные ролики, конечно, если получится. Если получится, значит, прекрасно. Нет, так нет. Ну, а пока просто ждите новых роликов. Не отписывайтесь, потому что, правда, сколько я старалась поднимать этот канал, сколько пыталась... Поднять подписчиков. Я даже как-то вот помню, мечтала, что у меня будет когда-нибудь тысяча подписчиков. Может, когда-нибудь и будет, но явно не скоро. Потому что и Винди тоже как бы не так быстро поднимался, как казалось бы. За 8 лет только он поднялся, до скольких-то там миллионов подписчиков, я не помню. В общем, будем стараться. Пока прощаться с вами не буду. Канал я постараюсь поднимать как-нибудь, так что пока, всем удачи и до скорого, до нового ролика.